3 ноября это меня корновидная яблоня Три года никак не могу ее вырастить это уже третье место где я сажу но надеюсь в этот раз будет все нормально обложил такими длинными еловыми иголками всю площадь не то что под ней а вообще как можно больше потому что земля все равно промерзнет не укрывал пленкой от дождей для того, чтобы ну, не, не потому что ну, не хотела потому что да, дождей нету. Вот сегодня было минус 8, какие дожди. Будет только э, снег. вот а, Зачем укрывать пленкой, я не знаю. Ну, там весной будут дожди, можно пленка обернуть. А сейчас вообще смысла нету. Будет снег, я, конечно, накидаю сюда. Еще. А вот это, ну, рекомендуют как бы дуги вот так вот на перекрест ставить и укрывать пленкой, чтобы было теплее вот этим сажам. А я просто они маленькие, поэтому просто вот бутылку вот так вот одел, да и все, будет теплее. Это такая вот тепличка, вот и как раз она там, но это возможно так. Можно и перевернуть. Просто была отрезанная бутылка без дна. Оделываю. И вот и думаю, вот эти вот почки, они сохранятся. Все-таки лучше, чем тут ветром обдувает. Вот. сохранится Ну, весной продолжу снимать, получится вот